Здравствуйте, на связи Дмитрий Шеломенцев. Я знаю, что вы интересовались удаленной работой, но почему-то до сих пор так и не зарегистрировались на мой бесплатный четырехдневный практикум «21 способ гарантированно зарабатывать в интернете на пенсии». И сейчас лучшее время, чтобы зарегистрироваться. И вот почему. Во-первых, мой практикум разработан таким образом, чтобы даже новички смогли получить первые результаты всего за четыре дня. Вам не нужно быть компьютерным гением, чтобы получить ваш первый доход из интернета уже во время практикума. Во-вторых, в интернете сейчас масса вакансий, благодаря которым вы можете получать вторую, а то и третью пенсию, не выходя из дома или дачи. И в-третьих, после прохождения практикума вам больше никогда не придется мириться с пенсией в 12 тысяч рублей. Вы сможете позволить себе намного больше. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь на бесплатный четырехдневный онлайн практикум «21 способ гарантированно зарабатывать в интернете на пенсии». Кнопка внизу, нажимайте на нее и занимайте свое место в практикуме. Увидимся в эфире!